Уважаемый господин президент, дамы и господа, была зима была у нас затяжной. Была, Время уже весне наступило. Наступила. До 1990 года связи между двумя государствами. Характеризовались как бы односторонней зависимостью, а затем, к сожалению, дольше, чем это было нужно и совершенно необоснованно иногда нанося на, на, на большой, большой вред, но все-таки характеризовались недоверием. После 2002 года недоверие сменилось все укрепляющимся, все расширяющимся сотрудничеством. И это сотрудничество на сегодняшний день уже переросло в партнерство. То, что это случилось, этим мы обязаны господину Путину, правительству Российской Федерации, и э, Венгрии, и венгерскому правительству нужно было в корне изменить свое поведение, нам нужно было понять, а обоюдно понять, что в будущем, в будущем нужно будет и, и следует понимать друг друга. Мы поняли это, мы и сделали, мы закрыли, завершили прошлое, поставили точку. И в, как бы в душевном, моральном, духовном смысле завершилось тем, что... В Венгрию возвращены книги из Шарошпатовской библиотеки. Для Венгрии это равнозначно тому, как в середине прошлого века нам были возвращены наши исторические знамена, или как много десятков лет тому назад нам вернули нашу корону. Закончилось прошлое, завершилось прошлое и в том смысле, что то, о чем мы сегодня ведем переговоры, это совершенно очевидно уже направлено в будущее. И в этом мы преуспели, даже сегодня мы преуспели гораздо больше, чем мы на это надеялись. Во время переговоров с президентом Путиным мы договорились о том, что сегодня. В этом году мы начнем работать над такой программой, которая преследует следующую цель, чтобы, чтобы в Венгрию и с юга поступал газ по трубопроводу и чтобы Венгрия стала центром распределения того российского газа, который поступает нам с юга безопасность, более того, в Венгрии, безопасность Европы в плане энергоснабжения, нам мы должны гарантировать. Мы договорились и о том, что частью программы Новая Венгрия станет программа логистического транспортного развития, и мы делаем все усилия, мы приложим максимум усилий тому, чтобы в юго-восточном направлении или в дальневосточном направлении Транспирская магистраль в направлении на Европу имела свой центр в Венгрии. В венгерско-российских связях мы, нам нужно больше. Мы, мы хотим большего, чем просто соблюдать наши или меры. Мы хотим вместе служить и обслуживать и служить рынку, обслуживать рынок Европы и служить нашим и европейским интересам. Это все очень крупномасштабные программы, и это значит взаимоувязать программу развития России, программу развития Венгрии. Совершенно естественно. Когда мы говорим, что наступил новый этап, мы говорим и о том, что... Нам кажется уже весьма естественным, что строительные фирмы, организации строят квартиры, жил, площадь строят больницы на территории Российской Федерации, что венгерские предприятия побеждают в тендере на строительство мусорозжигательного завода и что строить завод наш крупнейший флор, рядом с Москвой. То, что в плане сельскохозяйственной продукции мы говорим не только о торговле, но мы говорим и о том, как можно целые системы нам вместе развивать и вместе продавать. Венгрия ошиблась, совершила большую ошибку, когда в начале 90-х годов как бы из таких понимать, политических соображений Венгрия ушла с продовольственного рынка России с Слава Богу, в прошлом году и в этом году нам удалось не только повернуть эту ситуацию, но действительно удалось добиться выдающихся результатов. Но мы хотим пойти дальше, мы хотели бы совместные инвестиции, совместное капитал, капиталовложение. Мы хотим все препятствия сместиться такие новые территории, как нанотехнологии, оживление тех культурных связей, которые когда-то действительно были цветущими. Мы хотели бы обеспечить более широкие возможности для изучения русского языка. Это все-все-все такие вопросы, которые в фокусе нашего внимания, которые мы обсуждали во время наших переговоров. Господин президент понимает, какое будущее ищет для себя Венгрия. Он понимает, что мы хотим модернизировать, мы хотим э, осуществлять капиталовложения. И те 700-800 миллиардов, которые мы хотим намеренно вкладывать впредь, это новые возможности для Венгрии, чтобы Венгрия изменила как бы, свой статус, изменила свое место, и чтобы изменились эти. Мы говорили об очень масштабных э, э, э, программах. И все это стало возможным только потому, что пришло такое правительство, которое понимает, что народы заинтересованы в том, что нужно больше бизнеса, нужно больше культурных связей и меньше идеологии. Что, да, мы... Должны стремиться к тому, чтобы на уровне президента, на уровне премьер-министра за последние годы мы у нас было, может быть, 6-7 встреч. Мы восстановили то, что было разрушено. Спасибо большое господину президенту за то, что он сделал в интересах динамизации наших отношений. Я благодарю всех и считайте, что да. Венгрия, Венгрия, Венгрия считает Россию своим партнером и своим большим другом. Спасибо большое. <как> Уважаемый Венгрия. господин премьер-министр, уважаемые дамы и господа, позвольте прежде всего выразить признательность господину премьер-министру за радушный прием здесь в Будапеште. И должен перед тем, как прокомментирую наши переговоры, сказать, что мы восхищены тем зданием, где мы находимся. Это уникальное место, потрясающее, я бы сказал, по своей красоте. Может быть, это, а также сердечность, которую нас принимают в Венгрии и создала такую обстановку для... Решения достаточно сложных, но очень важных и нужных для обеих стран вопросов. Отмечу, что состоявшиеся переговоры были содержательными и конструктивными, в полной мере подтверждающими, что отношения между нашими странами находятся на подъеме, развиваются практически по всем направлениям. В немалой степени это результат регулярных политических контактов, они установились в последние годы благодаря действующему правительству. Мы благодарны за это нашим венгерским партнерам. У меня и с предыдущим премьером господином Медиши установились неплохие отношения и с действующим руководством правительства. В общем, создана соответствующая необходимая для развития, прежде всего, экономических связей, политическая обстановка в двухсторонних отношениях. И это принесло свои результаты. Мы сегодня обстоятельно рассмотрели, рассмотрели весь комплекс двухсторонних отношений. Основное внимание уделили выполнению договоренностей, достигнутых в ходе нашей предыдущей встречи с главой венгерского правительства в Москве в феврале 2005 года. Мы пришли к выводу, что в целом за прошедший год были достигнуты вполне достойные результаты. Они особенно заметны в экономической сфере, составляющей стержень нашего сотрудничества. Эта высокая динамика отражена в цифрах роста товарооборота. За последний год он увеличился на 50%, более чем на 50%, это 52%, достиг рекордной планки 6 миллиардов долларов США, а за четыре последние года практически удвоился. И это, безусловно, трансформация качества политических отношений в экономический результат. При этом венгерский экспорт впервые превысил миллиардный рубеж. Важным фактором стало возобновление деятельности Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Ее первое заседание прошло в сентябре прошлого года, и вот сейчас, в ходе сегодняшней встречи, мы договорились с господином премьер-министром, что мы готовы преобразовать межправкомиссию, даже не преобразовать, а придать новый импульс и рассмотреть возможность проведения межправительственных консультаций, Таких, которые, которые Венгрия проводит со своими партнерами в Европе, а Россия проводит с такими нашими ведущими партнерами, как Федеративная республика Германия, Франция, Итальянская республика. Уверен, что совместными усилиями горизонты наших торгово-экономических и научно-технических связей будут существенно расширены. Стратегическим направлением сотрудничества России и Венгрии остается топливно-энергетическая сфера. Мы вновь подтвердили намерение осуществлять поставки в Венгерскую республику российских энергоносителей на основе действующих долгосрочных контрактов. Готовы также к реализации совместных перспективных проектов в нефтегазовой и энергетической областях. Господин премьер-министр упомянул о возможности строительства на территории Венгрии крупного газового хранилища, возможность доставки на территорию Венгрии новыми маршрутами российского трубного газа, имеется в виду возможное наше многостороннее сотрудничество с Турецкой Республикой, с некоторыми странами Южной Европы. Мы уже Осуществили проект прокладки нашей газовой системы по дну Черного моря в Турцию. И сейчас рассматриваем возможность продолжения этого проекта в Южную Европу. В этой связи роль и значение Венгерской Республики в повышении надежности поставок российских энергоносителей не только в Венгрию но и в другие страны Европы, существенным образом возрастает. Венгрия вполне может превратиться в один из энергетических европейских центров, став серьезной базой, серьезным звеном в энергетическом сотрудничестве на европейском континенте. Готовы также к реализации совместных проектов и в других областях. В ходе переговоров Достаточно подробно обсуждались вопросы инвестиционного и кооперационного сотрудничества, в том числе по линии регионов. С нашей стороны это, в частности, участие в реконструкции Будапештского метрополитена и поставка для него подвижного состава. В этой части мы намерены работать с нашими японскими партнерами совместно, удовлетворяя потребности венгерского рынка. Отмечу также модернизацию АС ПАКШ и создание железнодорожной перевалочной базы в Захане. Это действительно серьезный возможный проект, многосторонний, с приданием нашему сотрудничеству в этой сфере абсолютно нового звучания. Мы можем направить значительную часть. Товарных потоков, контейнерных перевозок из Азии в Европу по Транссибирской магистрали, создав на территории Венгрии крупный логистический центр распределения продуктов по всем европейским странам. Венгрия готова участвовать в строительстве ипотечной, и участвует в строительстве жилья, в том числе ипотечного. Объектов социальной инфраструктуры. Господин премьер-министр уже говорил о работе в области здравоохранения, строительства жилья. Мы имеем в виду и создание логистических узлов в Подмосковье и в Екатеринбурге. Кроме того, подписаны документы, определяющие направление сотрудничества в сфере нанотехнологий, информации и связи. Вы присутствовали при подписании. Именно они призваны стать одной из движущих сил нашего будущего взаимодействия. Должны изменить структуру торгово-экономических связей в сторону увеличения доли высокотехнологичной продукции и услуг. Отмечу при этом, что качество венгерского экспорта в Российскую Федерацию весьма впечатляет, потому что основное направление или основные статьи, венгерского экспорта в Российскую Федерацию – это перерабатывающие продукты, перерабатывающие промышленности. Но думаю, что мы здесь еще очень много можем сделать совместно. Не будем забывать и о сельском хозяйстве. Мы способствуем открытию наших рынков для сельскохозяйственной продукции венгерского происхождения и будем дальше работать в этом направлении. Уж во всяком случае мы не заинтересованы в том, чтобы переводить сельскохозяйственные земли в странах наших партнеров в охот как я уже говорил на встрече с президентом. Наоборот, мы готовы к тому, чтобы не просто работать в этой сфере, а помогать нашим партнерам наполнять наш рынок качественной и дешевой продукцией. По итогам переговоров были подписаны российско-венгерские документы, регулирующие взаимодействие в практических областях сотрудничества, в частности, имеющие прецедентное значение для наших отношений с рядом других стран региона, межправительственные соглашения о статусе российских технических центров в Венгрии. Вот, подписание их ожидается, мы сделаем это сегодня. Будет подписан межведомственный протокол об образовательных обменах и меморандум по вопросам миграции. Особо отмечу так называемые диагональные соглашения. Это между министерствами и ведомствами Венгерской Республики и, Венгерской Республики и нашими регионами. Мы придаем межрегиональному сотрудничеству очень большое значение. Здесь очень большие перспективы. Будем содействовать венгерским предпринимателям, малому и среднему бизнесу в создании условий для продвижения их на российский рынок и в российскую экономику. Имеется в виду в том числе создание венгерских логистических центров, которые должны оказывать поддержку среднему и малому бизнесу Венгрии в России. Состоялся также обмен письмами об изменении межправительственного соглашения о порядке урегулирования задолженности бывшего СССР перед Венгрией. Мы пошли навстречу венгерским партнерам и заменили продукцию, которая будет поставляться в счет погашения долга, нужную для венгерской промышленности экономики. Разумеется, мы подробно остановились и на актуальных проблемах европейской и мировой политики. В ходе откровенного обмена мнениями с удовлетворением отмечена общность подходов наших стран к борьбе с новыми вызовами и угрозами, такими как международный терроризм, распространение оружия массового уничтожения, технологии изготовления, с организованной преступностью и нелегальной миграцией. Еще раз подчеркну, и Россия, и Венгрия заинтересованы в максимально полной реализации. Богатого потенциала партнерства и сотрудничества между Российской Федерацией и Европейским Союзом, а также в углублении взаимодействия в рамках Совета России НАТО в других международных организациях и структурах. Мы благодарны нашим венгерским партнерам за, за поддержку развития отношений России с этими организациями, прежде всего с Евросоюзом и НАТО. Важной темой переговоров стали и гуманитарно-культурные связи. С успехом, как вы знаете, прошли сезоны культуры, соответственно, в России венгерские и в Венгрии российские. Дальше будем продолжать эту работу. Мы всячески готовы содействовать развитию русского языка в Венгрии. Я думаю, что с расширением торгово-экономических связей интерес и востребованность интерес к русскому языку и его востребованность в Венгрии будут возрастать. Общими усилиями удалось решить и очень непростой вопрос, который долгое время отягощал российско-венгерские отношения. В Венгрии возвращается, оказавшаяся в России в результате Второй мировой войны, коллекция книг. И мы очень рады, что это событие наконец состоялось. Торжественная церемония. Ее передача состоится завтра в Национальном музее. Подчеркну, что эта акция стала возможной благодаря специально принятому в России федеральному закону. Мы договорились об этом с господином премьер-министром в ходе его визита в Москву. Было не так просто это осуществить по юридическим и по политико-эмоциональным соображениям. Но благодаря настойчивости и гибкой позиции премьер-министра Венгрии, мы все-таки довели это до конца, и я очень рад. Пользуясь случаем, хотел бы отметить корректное отношение к находящимся на территории Венгрии советским воинским захоронениям. В России это ценят и также заботливо относятся к венгерским мемориалам, открытым и обустроенным в нашей стране в последнее время. В заключение хотел бы поблагодарить господина премьер-министра за прагматичный и конструктивный подход к всем обсуждавшимся темам и проблемам. Убежден, что и в дальнейшем отношения между нашими странами будут развиваться также позитивно и с такой же набранной динамикой. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Александр Колесниченко, аргументы и факты. Господа, вы много сказали о новом этапе. В отношениях наших стран и о перспективах, я прошу вас чуть подробнее сказать о том, как удалось преодолеть множество проблем, которые нас разъединяли раньше и тянулись из совместного социалистического прошлого. А вдвойне интересно, учитывая, что отношения некоторых других бывших стран соцлагеря с Россией по-прежнему очень далеки от российско-венгерских. Спасибо. Видимо, кто-то еще чувствует себя в лагере. Поэтому и так сложно преодолевать те проблемы, которые достались нам из прошлого. Лагерное мышление прошлого мешает. Мне очень приятно отметить, что в Венгрии не политизируются проблемы прошлого. В Венгрии предпринимается попытка... Не забывая о этих проблемах прошлого, преодолеть их в интересах будущего. И мы со своей стороны готовы ответить венграм тем же. Я уже говорил о событиях 1956 года, давайте не будем обходить острые углы. Я не считаю, что сегодняшняя современная Россия несет ответственность за решения, которые... Президент Ельцина осудил еще от имени российского руководства в 1992 году. Но, конечно, мы видим сегодняшнее отношение к этим острым вопросам венгерского народа и венгерского сегодняшнего руководства, которое, повторяю, не политизирует их, не использует для накачки своих внутриполитических мышц, не пугает этим свое население. И не занимается антироссийской риторикой. Это создает моральные, политические условия для того, чтобы мы могли сегодня сказать, да, мы понимаем морально-нравственные аспекты 1956 года и чувствуем их. И с этим, с этим чувством мы хотим, тем не менее, думать о будущем. И будем это делать вместе с венгерским народом. Есть новое поколение, новое поколение, которое родилось уже после Второй мировой войны. И президент Путин, и я сам отношусь к, это, к, этому, к этому поколению. Проблемы может, решаются волей желания. Либо мы хотим погрязнуть в прошлом, либо у нас есть желание... Решить проблемы. Эгоизм, эгоистическая политика, один лагерь, одно у нас знамя. Это как бы дает какую-то краткосрочную стабильность, может быть, но в перспективе это приводит неопределенность. И именно это понимает Россия, и так она строит свое демократическое общество. Это понимаем мы и строим свое демократическое общество. И на этом зиждется наши связи. Венгрия объявила uh, войну России, а Советскому Союзу, извините. Венгрия никогда не, что... не говорила того, что что -то ей там было делать. Венгрии нечего там было делать. И то. А как мы рассчитываем от современной России то, что... Вы должны понять, что нынешняя Венгрия не в ответе, даже если морально она ощущает этот ответ, ощущает и чувствует, но, но мы не можем тянуть на своем горбу все то, что совершила Венгрия. Мы должны э, жить своей жизнью, и мы должны. Продолжать. И Россия понимает, что 56-й год не может повториться. Это уже в прошлом году в феврале господин Путин сказал мне, господин Ельцин в 92-м году сказал это тоже Венгрии, и сегодня еще больше сказал об этом президент Путин. То же самое, что Яга говорю о историческом прошлом Венгрии. Есть какая-то моральная ответственность, но эта моральная ответственность не может нас, нас связать по рукам и ногам. Мы должны освободиться от этих путей, должны строить будущее. Этого хочет Венгрия, этого хочет и Россия. Нет другого пути. Это понимает и правительство, и президент России. Это понимает и говорит президент Венгрии. От Райтерс. Господину президенту, коротенький вопрос. Здесь с Ираном я хочу задать вопрос. На что вы рассчитываете по нынешним переговорам? Приемлемо ли для вас обработка урана на территории Ирана? И если не будет договоренности, то на какие шаги вы готовы? Второй вопрос, что касается, немножко может быть поподробнее об этом с южной стороны газопроводе. На что готово, что может сделать и на что готова Россия, чтобы Европа понимала, что Россия является очень надежным партнером? Спасибо большое. Мне кажется, что. Ни у кого в Европе не должно быть никаких сомнений в надежности поставок российского энергоссерья в европейские страны. Никогда, ни разу Россия не срывала поставок, даже в самые сложные для себя экономические годы середины 90-х годов. Никогда. Все, что нами предпринято в последнее время, направлено исключительно на повышение надежности, исполнения нашими поставщиками своими, своих контрактных обязательств. Я уже говорил об этом неоднократно, могу еще раз повторить. Мы, наконец, после 15 лет нашего переговорного процесса договорились с нашими украинскими партнерами разделить две темы поставку газа на Украину и транзит в европейские страны. И к чести украинского руководства, президент Ющенко сделал этот шаг ответственный в интересах своей собственной страны и в интересах Европы, и это заслуживает всяческой поддержки. Значит, мы и в будущем с нашими партнерами намерены действовать таким же ответственным образом. Вместе с тем, объем поставок европейским потребителям Постоянно из года в год возрастает. И наши контрактные обязательства увеличены на 60 миллиардов кубических метров газа в ближайшие годы. Это требует дополнительных путей поставок нашего энергосырья в Европу. Один из этих путей – это строительство североевропейского газопровода по дну Балтийского моря. Другой путь по югу – Часть этого проекта уже осуществлена, построен так называемый «голубой поток», то есть трубопроводная система по дну Черного моря, с объемом поставок в Турцию 16 миллиардов кубических метров газа в год. Мы сейчас вместе с турецкими партнерами рассматриваем возможность продолжения этого газопровода в Южную Европу, и партнеры наши в Южной, в Южной Европе, проявляют заинтересованность в реализации этого проекта. Это и Италия, это и Австрия, это некоторые другие страны, Греция, например. Мы не только не исключаем, но считаем возможным и приемлемым для нас подключение к этой работе в Венгрии. Это не только повысит энергетическую безопасность самой Венгрии, но и создаст фактически новое качество – Участие в Венгрии в европейских энергетических делах. Это первое. Теперь по Ирану. Мы оптимисты и считаем, что мы можем договориться с нашими иранскими переговорщиками по вопросу возвращения Ирана в дополнительный протокол. По ратификации этого дополнительного протокола мы вполне можем договориться о создании совместного предприятия на территории российской федерации по обогащению урана для нужд ядерной энергетики ирана более того мы исходим из того, что наше предложение, сделанное иранским партнером, это в той или иной степени пилотный проект, который может быть направлен на реализацию наших инициатив по созданию центров по обогащению урана и центров по переработке отработанного ядерного топлива. Услугами таких центров могли бы воспользоваться все страны мира без всякого исключения, те страны, которые хотят развивать атомную энергетику. Имея в виду, что значение и роль атомной энергетики в мире будет постоянно возрастать. Имея в виду и дефицит углеродного сырья. Вот если мы... Сможем убедить наших иранских партнеров в том, что реализация нашего плана отвечает национальным интересам этой страны и всего международного сообщества, значит, мы будем этому рады, будем считать, что мы внесли свой вклад в разрешение ядерной проблемы Ирана. Вместе с тем хочу отметить, что мы не можем, не должны, не имеем права ограничивать. Участия того или иного государства в рамках действующего международного права в ядерной энергетике и должны учитывать их интересы, без учета интересов тех стран, которые собираются развивать современные технологии. В долгосрочной перспективе эта проблема все равно не может быть решена. Но для этого быть, для решения этих проблем должны быть созданы соответствующие инфраструктурные условия. Такими условиями, повторяю, может быть создание. Системы центров по обогащению урана и системы центров по переработке отработанного ядерного топлива. Имею в виду, что и в первом, и во втором случае существует потенциальная угроза распространения ядерных технологий, которые могут быть использованы в, в создании ядерного оружия. Вот реализация наших инициатив, она будет минимизировать эти угрозы. А что получится в результате переговоров, мы с вами увидим в самое ближайшее время. Добрый день, Виктория Богомолова, московский комсомолец. У меня вопрос к обоим лидерам. Как сейчас, по вашему мнению, развиваются отношения между Россией и Европейским Союзом на данном этапе? Спасибо. Ну, как бы, больше, нам, намного лучше мы понимаем, чем раньше. И больше больше сочувствия мы видим Европой и Соединенные Штаты, как бы, на своем горьком опыте поняли, что мир намного красочнее, намного, намного более многосложнее, намного... Чем им казалось там с Америки или Запада, что мир не рома, так прост и весь вызов, все вызовы, и... которые мы имеем, нет а единого ответа а на все вопросы, нет единой панацеи. И я считаю, что это самое важное в преобразовании связи между Россией и между ЕС. И то в основе должно лежать то, что, миру, то что... что было желание в ЕС ознакомиться, узнать по историю в России, в рюкзари, Россию, всю культуру русскую. Которые те те, те административные, те политические решения, которые российские, которые отличаются это, от европейских, может быть, но их надо познать. Это, Я считаю это очень важным. Это, это первое. А второе, Европа понимает, что Россия, которая в восьмерке сейчас играет председательствующую роль, что в перспективе. Россия останется ключевым фактором безопасности, сохранения, обеспечения безопасности Европы безопасности, безопасности, и развития и расцвета Европы. Те связи, которые имеются между Брюсселем и между Европейским Союзом, они основываются на взаимном уважении, и я думаю, что их перспективы мы должны готовиться к тому, что безопасность и будущее этого региона... На это будет влиять эти два экономических фактора, с одной стороны ЕС, с другой стороны Россия. Это нужно очень хорошо понимать, то есть это нужно понимать и в применении к тем регионам, где видно взаимность заинтересованность обеих сторон. То есть все эти все всякие такие решения, где учитываются интерес только одной стороны, а они могут быть только краткосрочными и они ведут к нестабильности. Это нужно понимать, и надо будет иметь в виду и в ближайшее будущее. Следующий, последний вопрос от венгерского телевидения. Господин президент Деметерполга в венгерское телевидение. Как вы видели, эмоциональные вопросы всегда сильно влияют на экономические отношения. Вы заявили сегодня вечером стратегические решения как в железнодорожном, так и в энергетическом э, плане. Скажите, пожалуйста, могут ли э, эмоциональные вопросы повлиять э, отрицательно? Могут ли что? Повлиять отрицательно что на ваши сегодняшние? Эмоциональный фактор угу. на стратеги стратегические заявления ваши сегодняшние? Если бы вы смогли как-то более четко сформулировать. Вопрос, я бы постарался более четко ответить. Я боюсь, что я отвечу вам так же, как вы спросили, и вы будете недовольны. Вот давайте еще раз с самого начала, только Это конкретно, давай конкретно. Что-нибудь отчетнусь вас от вашего решения создать перевалочный пункт энергетический и железнодорожный в Венгрии? Да, можно. Значит, я вам скажу почему. Для нас, допустим, выбор страны в качестве стратегического партнера в сфере европейской энергетики, выбор страны в качестве стратегического партнера для создания крупных логистических центров по распределению огромного потока, товарных, огромного потока товарной массы из Азии, если нам удастся это сделать. Для нас это очень важно, и мы, конечно, должны исходить из политической атмосферы в которой мы будем работать если она в случае с Венгрией сегодня доброжелательная то это создает самый главный элемент опираясь на который мы можем добиваться успеха и этот элемент называется доверие и это значит стабильность. Это значит уверенность в партнере и в том, что наши усилия не пропадут даром по надуманным политическим или идеологическим соображениям через месяц, через два или через три года. Но еще раз хочу сказать, что в случае с Венгрией у нас есть основания полагать, что наши отношения именно такого стратегического характера складывающиеся за последние годы носят стабильный характер потому что как мы себе это видим сегодня в отношении развития в отношении строительства российско-венгерских отношений мы здесь на, политическом, на на политической арене венгерской наблюдаем некоторый консенсус между различными политическими партиями которые Практически все выступают за развитие российско-венгерского взаимодействия. Именно это и создает необходимые политические предпосылки для развития торгово-экономических связей.